Приветствую вас дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая и это гороскоп для знака водолей на январь 2020 года. Прежде чем мы приступим к подробному рассмотрению событий этого месяца, спешу поделиться с вами очень важной для меня новостью. В этом месяце стартует новый набор в мою школу астрологии. Поэтому если вы хотите научиться анализировать натальные карты от А до Я, то присоединяйтесь и все, кто проявит желание обучаться, получат первые уроки в подарок для записи переходите на мой сайт, либо пишите письмо с пометкой «Хочу обучаться» на почту, которая указана в описании под этим видео, а также в первом закрепленном комментарии. Водолея, в январе 2020 года у вас будет заполненный планетами 12 дом. Этот дом отвечает за... Целый ряд очень интересных тем, в первую очередь это процесс адаптации в каких-то новых совершенно условиях. Вы можете, например, выявить желание переехать в другую страну и у вас будет период подготовки к период подготовки и адаптации в новых условиях. Это могут быть и другие изменения в вашей жизни, например, рождение ребенка. Это период, когда очень важно вам делать то, что вы сами считаете нужным. Если вы будете делать все от души, вот именно так, как считаете правильным именно вы, то жизнь будет складываться очень гармонично. Если же вы будете пытаться угодить кому-то или делать что-то на поводу у какого-то человека, то... Конечно, это может привести к тому, что вы будете разочарованы тем, как складываются обстоятельства в вашей жизни. Поэтому можно сказать, что главная тема января 2020 года будет ваше обращение к себе. Вы начнете больше себя уважать, больше ценить. Вы будете ставить свое мнение на определенный пьедестал. Вы будете больше прислушиваться к тому, какие желания возникают внутри вас. С 1 по 6 число Меркурий, Юпитер будут в соединении с Южным узлом в вашем 12 доме. Это могут быть какие-то важные мысли, важная книга, которую вы прочтете. Это период некого погружения в себя и период определенных раздумий. Это может быть также время, какой-то интересной информации, которую вы будете получать от определенного человека. Иногда такое соединение может говорить о переговорах, которые происходят за закрытыми дверьми. Например, вы можете советоваться с каким-то компетентным человеком, и это будет процесс подготовки к чему-то новому в вашей жизни. И, соответственно, вы будете скрывать эту информацию, не будете рассказывать э, вашим знакомым, людям, которые вас окружают, о своих планах. Желательно, в принципе, так и делать. И э, в целом будьте внимательны к тем темам, интересам, которые будут появляться у вас в январе 2020 года, так как э, соединение планет говорит о том, что э, эти темы будут актуальны для вас на протяжении всего 2020 года в первой половине так точно это будет очень активно проигрываться. 3 числа Марс, планета активности, переходит в знак стрелец, в ваш 11 сектор гороскопа. Это значит, что много энергии и активности вы будете направлять на сферу взаимодействия с другими людьми. Это может быть работа в команде, работа среди единомышленников. Это желание объединить вокруг себя других людей. Вы можете даже организовать определенные мероприятия. Это может происходить как в реальном мире, так и в сети. Это может быть период, когда вы будете посещать какие-то занятия, лекции, обучаться чему-то. Но также может наблюдаться и желание делиться своими Знаниями, умениями с другими людьми. 7 и 8 числа Солнце и Меркурий будут в аспекте к Нептуну. Эти дни очень важны для вас в финансовом плане. Могут быть какие-то новые идеи, как заработать деньги, могут быть новые источники дохода. В принципе, это очень интересный период, когда деньги могут приходить э, с той стороны, с которой вы даже не ожидали. 10 января будет полутеневое лунное затмение в 20 градусе знака Рак в вашем шестом секторе гороскопа. Это затмение э, скажем, проиграется по теме здоровья, либо по теме работы. Это будет какое-то кульминационное решение, кульминационное событие. Если, например, вы долго проходили лечение, то это затмение может говорить о выздоровлении. В плане работы это, скорее всего, желание что-то изменить в своей работе, либо даже поменять работу. Если вы имеете собственный бизнес, то это может быть период, когда вы будете думать о смене кадров, о том, чтобы произвести какую-то кадровую чистку и подобрать другой персонал. 11 числа ваш управитель Уран разворачивается в прямое движение в вашем четвертом секторе. И в середине месяца будут происходить какие-то важные события по теме недвижимости. Ваше внимание будет именно сосредоточено на этой теме. Это может быть связано с решением каких-то бытовых вопросов, это может быть связано с мыслями о переезде, о покупке или продаже недвижимости. В целом этот разворот Урана — это будет очень благоприятное событие января, ведь после этого все планеты будут двигаться вперед, И во второй половине месяца будет благоприятное время для новых начинаний, для того, чтобы внедрять какие-то новые проекты в жизнь. Ведь не будет задержек, препятствий и... Все планеты движутся вперед, это значит, что любая инициатива будет иметь хорошее продолжение. 12 и 13 января будет силовая точка месяца. Это будут дни точного соединения Сатурна и Плутона, и к тому же к этому соединению присоединится еще и Меркурий и Солнце. Это все будет происходить в вашем 12 секторе гороскопа. Это соединение, которое, в принципе, определяет основную тенденцию целого 2020 года для вас, дорогие Водолеи. Это период перерождения вашего внутреннего. Это период, когда вы ощущаете, что ваши старые привычки, ценности, способ жизни перестают работать и приносить вам определенную пользу. И поэтому пришло время что-то менять в вашей жизни. И 2020 год можно назвать периодом вашей внутренней перестройки, глобальных изменений. И уже в 2021 году вы почувствуете, что… В вашей жизни появилась новая структура, новая реальность, и что от прежних вас мало что осталось. 13 числа Венера переходит в рыбы, в ваш второй сектор. И ближайшие три недели это будет благоприятный период в финансовом плане. Это хорошее время для покупок и продаж. В период с 13 по 15 число могут быть какие-то спонтанные покупки для дома или желание купить какой-то подарок для ваших родителей или для кого-то из членов семьи. 16 числа Меркурий на три недели переходит в ваш знак, дорогие водолеи. И это будет период интенсивного общения, обмена информацией. Это хорошее время для поездок, а также для важных обсуждений вы можете заметить, что стали более любознательны, у вас может проявиться интерес что-то изучать, или же делиться своими знаниями и наработками с другими. Единственный момент, что с 16 по 18 число период может быть достаточно конфликтный. И в целом это неблагоприятное время для поездок, а также для подписания бумаг. 19 числа Венера будет в благоприятном аспекте с лунными узлами. Напоминаю, что Венера находится в вашем финансовом секторе. Поэтому вот этот день может предоставить вам новые возможности в плане заработка или очень выгодные условия для покупки или продажи чего-то ценного. 20 числа Солнце переходит в знак «Водолей», ваш знак, на целый месяц. И Солнце поможет вам проявить себя более ярко. Солнце поможет вам быть авторитетом в том коллективе, в котором вы находитесь. Это период, когда вы можете получать поддержку от влиятельного человека, но точно так же вы и сами можете оказывать помощь и поддержку другим людям. Это период, когда вы начинаете быть более активными, когда появляется больше жизненных сил и энергии, больше инициативы для того, чтобы активно себя проявлять. 23 числа Венера будет в благоприятном аспекте с Юпитером, и это очень удачный день для вас в финансовом плане, для продаж, покупок опять-таки. И в целом обращайте внимание на те возможности, которые будут в этот день появляться. Это может проявиться в виде какого-то интересного разговора, приятной встречи и если же вы будете наблюдать, что пришли к какому-то важному выводу, не забывайте записывать свои идеи, так как можете их потом быстро забыть. 24 числа будет новолуние в вашем знаке, и это будет первое новолуние после затмений. Так что оно поможет вам уже почувствовать, что произошли определенные изменения. Это новолуние уже будет подталкивать вас к каким-то новым начинаниям, новым идеям. И все, что вам остается, это следовать данным тенденциям, не сопротивляться, а именно вот сотрудничать с планетами. И это хороший период для того, чтобы проявлять инициативу, для того, чтобы внедрять в жизнь то, что м, вы задумали. Тем более, что 25 числа Меркурий будет в благоприятном аспекте к Марсу, а это как раз-таки аспект реализации задуманного. Это аспект, который помогает воплотить в жизнь то, о чем вы давно мечтали, то, что вы давно планировали. 27 числа Лилит переходит в Овен на 9 месяцев. Если вам интересно узнать более подробно об этом транзите, то пишите в комментариях. И если эта тема будет вам актуальна, то я сниму об этом отдельное видео. 27 числа Венера будет в соединении с Нептуном, и она будет делать квадрат к Марсу. В конце месяца желательно воздержаться от серьезных покупок и трат. В это время может наблюдаться импульсивность в принятии финансовых решений. Лучше все-таки себя сдерживать, и это поможет вам сохранить ресурсы не пожалеть впоследствии о необдуманной покупке. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно действительно окажется вам полезным. Приходите ко мне в мою школу астрологии, а также подписывайтесь на мой канал. Будем с вами на связи. Пока-пока!